здравствуй мир и сегодня обзорная по тесту ботинок жесткостью 100 который мы провели в этом году осенью в преддверии начала сезона чтобы разобраться какие любительские ботинки достойны внимания. что мы сделали мы взяли 5 основных производителей atomic head соломон рассиньол фишер, фишер. Взяли ботинки, с жесткостью 100, хотя один ботинок мы не смогли найти 100, и хед попался с жесткостью 110. Загнали их в одинаковые условия и одинаково протестили. Безусловно, сейчас первый вопрос, который у всех возникает, как же так? У всех ноги разные, причем в всем сути этих тестов. Вот. И тут самая главная тема. На самом деле, мы должны понимать, что любой ботинок при помощи бутфитинга можно натянуть на абсолютно любую ногу. Это точно 100% работает. Поэтому мы взяли ботинки мы взяли с собой фены все прибамбасы для бутфитинга такого домашнего условия и в принципе этого было достаточно для того чтобы все эти пять ботинок, независимо от их колодок, там и всего, насадились на наши ноги, при том, что тестили мы их на троих, у всех ноги разные, тем не менее, мы их всех им одели и всем было нормально, поэтому в своих тестах мы не оценивали понятие комфорт, мы не оценивали понятие там давит, не давит, потому что в призы плюс-минус для нас для всех этих ботинок комфортные, оценивали мы в этих ботинках только эффективность катания, то есть насколько в этих ботинках соответствует жесткой заявленной, насколько эти ботинки работают на амортизацию неровности склона, насколько эти ботинки передают усилия в лыжу, насколько в них хорошо управлять лыжей насколько в этих ботинках работает всякие там переключалки, ходьбах, катания, настройки жесткости, насколько в них удобно пр пребывать целый день на курорте. Тестировали ботинки, мы четко очень... не так, что там один спуск и приехали. Мы их тестировали целый день, начиная от парковки и заканчивая на парковке. То есть мы приехали, одели и пошли кататься. Приехали вниз, сняли, одели ботинки и уехали домой. Поэтому это, в принципе, было похоже на то, что происходит в каждой жизни с обычными нашими людьми. И теперь давайте подведем итоги. При этом я скажу сразу подробную историю о том, как каждый ботинок повел себя. Вы найдете у меня на сайте отдельно где будет детальный тест с детальным рассказом про историю про то, как будет фитинг, как каталась итак, поехали пятое место самый худший ботинок из той серии, которая у нас была вот он, красавец очень красивый очень яркий очень стильный, очень прикольный Fisher RC Pro Thermo Shape 100 без каких-либо вообще разногласий, все, кто их то тестил, все пришли к тому, что это худший ботинок из этой пятерки. Хотя несмотря на то, что когда мы их одевали, до того, как мы начинали кататься, мы говорили, что это, это лучшее, что было у нас на ногах. Он комфортный, он легкий, он прикольный, он легко одевается, он легко снимается, в нем прикольно сидеть в кафе, но кататься в нем реально невозможно. Как я уже сказал, детали в отдельном обзоре Но это пятое место Четвертое место Четвертое место Относительно этого ботинка были споры Почему? Потому что Были люди, которые Поставили его на пятое место На худшее Но в целом, наверное, могу сказать четко Это тоже последнее место Потому что очень сложно сказать, кто хуже Фишер или вот этот Атомик при том, что Атомика это самая распространенная, самая модная модель. Это великий Хокс. Великий Хокс с жесткостью 100. На самом ботинке здесь написано, что это легендарное ощущение ботинок Хокс. Но это пятое место. Это даже не четвертое, потому что, в принципе, невозможно отделить их с Фишером, потому что это худший ботинок. Если в Фишере хотя бы хорошо сидеть в кафе, то в этом, в принципе, даже сидеть в кафе плохо. Несмотря на то, что мы занимались его подгонкой, подгонку производить с ним не очень понятно как. Несмотря ни на что, ни кататься, ни в кафе нам было в нем плохо. Третье место. Третье место заслужено. В принципе, с большим отрывом от тех двух, которые я уже говорил, заняли хэд. В принципе, ботинку достаточно немного нареканий, кроме того, что у него не работает Обещанный переключатель ходьба катания. Кроме того, что у него слишком широкая и слишком короткое голенище. И кроме того, что у него заявленная жесткость 110. Но по ощущениям этой жесткости 110 однозначно нет. Плюс у него однозначно плохо работает вход, снимания одевания. Это, пожалуй, одни из худших ботинок по этому параметру. На втором месте очень Конструкционно простой, без каких-либо выпендрежей, без каких-то слишком добавленных ну, как функций типа ходьба-катания, которые тут отсутствуют, без каких-либо наворотов прибамбасов. Вот этот простой прогнозируемый ботинок X-Pro 100 от Salomon. Его не за что хвалить, его не за что ругать, но он работающий, он рабочий, он несложно будет видеться, он хорошо подгоняется на ногу, он комфортный И он реально работает на те жесткость сто, которые от него ждется То есть это просто ботинок, который просто вот как бы нормальный То есть без подвоха одел и поехал Все хорошо, да, у него есть недостатки Да, у него есть вещи, которые в нем, ну как бы реально смущают И реально как бы заставляют задуматься о его каких-то эффективности Но в целом ботинок рабочий, прогнозируемый И отработавший у всех тестеров одинаково хорошо и первое место честно скажу, скрывать не буду если кто-то мне бы раньше сказал, что я буду радоваться ботинкам Rossignol и ставить их на первое место я бы, наверное, покрутил бы виска и сказал, что человек точно ненормальный, не в себе но, тем не менее, первое место, это вот этот ботинок это Rossignol All-Track жесткостью 100 Pro, это реально первое место в этом ботинке прекрасно все он честный, в нем отлично заявленная жесткость 100 он прекрасно формуется, при том, что у этого ботинка была тяжелая судьба. Он был только в размере на размер меньше, чем нам был нужен. Но не сложно и нехитро он растянулся на этот размер без потери функциональности. Он прекрасно фиксирует, он прекрасно работает. У него очень приятная жесткость. Она очень кайфовая. И она очень работоспособная, рабочая. У него прекрасный переключатель, ходьба, катание, который реально работает. И это тот ботинок, в котором хочется кататься, кататься и кататься. И я реально, несмотря на то, что это ботинок 100, а сам я люблю кататься в ботинках жесткостью 130, это тот ботинок, который я реально готов катать сам. Вот действительно, в обычной повседневной катальной жизни я готов кататься на этих ботинках. Это реально так. В общем, в итоге, протестировано 5 основных пар, основных моделей, основных жесткостей, основных брендов. Лидер Росиньо. Вот такой ботинок. Настоятельно рекомендую его покупать тем, кто не ищет ботинка какой-то спортивной эффективности Который просто хочет кататься для себя на разных лыжах Который при этом, считает деньги, ищет, ну, как бы не хочет уходить в спортивной жесткости Но понимает при этом, что ботинок не надо мерить в магазине Надо просто брать тот, который можно натянуть на ногу, идти к бутфитеру Он натягивает, и вы получаете хороший катальный рабочий ботинок Который радует вас катание каждый день Все, на мой взгляд, тесты Удались. Для себя лично я сделал много новых открытий. Опять же таки, еще раз повторюсь, подробные отчеты по каждой паре ботинок, по каждой модели ищите на сайте. Отдельное видео, отдельный обзор, отдельный отчет. Чтобы не пропустить, если вдруг они еще не вышли, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на сайты в соцсети. Встретимся на трассе. Пока!